Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Масаблсуде слушается еще одно его уголовное дело. Ингушский вор в законе Дулат Йоула, Ахмед Сутулый, получил очередной срок. Гагаринский районный суд приговорил его к двум годам 10 месяцам колонии общего режима и тут же освободил от наказания за отбытием срока. Между тем, в Масаблсуде сейчас рассматривается другое дело в отношении осужденного, поэтому на свободу Йоула не вышел. Напомним, что Дулат Йоула, прожив под именем Ахмед Евлоев 43 года, законник решил в 2016 году сменить свои паспортные данные. Был задержан в январе 2017 года в Чайхане Аль-Халяль на западе Москвы. У него был обнаружен пакетик со спайсом. Йоула заявил, что наркотики подбросили оперативники. Он указывал на то, что на пакетике не обнаружили его отпечатков пальцев. А в протоколе утверждалось, что пакетик был изъят из кармана, которого на брюках задержанного не было. По истечении предельного срока содержание под арестом вора в законе отпустили под подписку о невыезде. Он воспользовался свободой и дал интервью телевизионщикам. Уже через несколько месяцев история повторилась. В августе 2018 года у него снова обнаружили наркотики. На этот раз пакет с героином. Йоула заявил об очередной провокации. В ноябре 2018 года Гагаринский суд Москвы приговорил Йоула по первому делу о хранении Спайса к трем годам колонии. Между тем, в начале августа 2019 года истек предельный срок ареста законника уже по второму делу – хранении дозы героина. Примерно в это же время и возникло новое уголовное дело – занятие высшего положения в преступной иерархии срок до 15 лет. В итоге, Гагаринский районный суд хоть освободил законника за отбытием срока, на свободу он не вышел и будет дожидаться приговора по новому делу. Ахмед Сутулый – одна из самых ярких криминальных личностей. В 2014 году он снялся в музыкальной комедии Валерия Тодоровского «Веселые ребята». В одном из эпизодов «Братки хоронят некого авторитета» на портрете покойного можно узнать ныне здравствующего Ахмеда Сутулова. Кроме того, бытует мнение, что он имел отношение к убийству легенды криминального мира, вора в законе деда Хасана.